Итак, продолжаем расстрелять, у нас и сейчас мы будем рассматривать методы скручивания всего корпуса, да? начиная с, с пояснично-воздошных мышц, с мышц мышцы, да и так далее, пойдем вверх. Во-первых, кладем ровно по столу, выравниваем его, так как нам надо качали, да, руки простили вниз, все правильно, да, чтобы он расслабился. Начинаем с этой стороны, берем за таз, опять же, мягко не вставляется под, на да, чтобы что-нибудь не передались, не испасать человека. И прямо за квадратные мышцы тянем за половую сторону. Тянем, тянем, тянем, дошли до предела и можно подтолкнуть. Возможно, щелкнуть какую-нибудь из нижней позволил полку, да? 4-3-5. Можно в нем поцелуйся, и через мышцы мы его натягиваем на мышцы. И... Потом идем дальше на ребра. щелкну как раз указывают, да, вот эту щелку. Выше. Сейчас щелкнул на перечь, сочинение. Чем выше поднимаете, тем можно больше делать для тональная. Перекладываю руку, так вот заказываю кость. Беремся, по детанами. Скачай, скачал, сколько напряжение, несколько раз, не идем, чтобы сделать пошел, да? А тут, когда при напряжении дошли, вот там, туда вот. Не хватило нам, например, да, вот этой формулы, усилий формулы. Берем ногу. За ногу тоже сам. Распустили, раскусили. У вас получается добавляется рычаг, видите? Также можно пройти. Близкие лузи, я вам старуюсь клеснуться, например, вот в эту сторону, да. То убираемся уже в печь отростки, а прямо в очистке. Чтобы нам двинуться по тяповую стороне. Ногу можно взять. Вот так вот. У вас получается хороший рычаг. Сентила, близко, у вас руки практически дыхают, и сентября противно. Шагаете. У нас пускай нельзя было. И смотри, да, поскольку с ночью. Вот вкус расслаблены, да пусть этого работаем. Если нога тяжелая, да, у человека можно ее сократить. Вот так вот взять. Ну, будет просто рычаг меньше, Рычаг будет меньше. Можно взять на бицепс. Вот так. Можно взять по-нежнее, например, вот так вот на вашей руке лежит, видите, распутили, распутили, и ногу за себя заводим, против прямой продавливаем позвоночник либо ребра. И если этого недостаточно, например, при сколиозе, да, грудном, который в мою сторону, да, позвонки развернуты, то еще раз усиливаем эту формулу, берем теперь за две ноги сразу, берем всегда выше коленки, да, чтобы чашечке не было больно. И, ну, во-первых, можно вот продавить, если позвоночник пройти, вдоль позвоночника работаем, да, а ногами. А если надо, при сколиозе, то вот накрямляем человек и в эту сторону. Раскрямили, положили. И теперь обратный хват. Берем тогда, не ниже как, -то, как ко мне лежал. Mm -hmm. Голову сюда, руку сюда. Теперь скрывается в мою сторону. На месте, да? то мы должны с той стороны растянуть, чтобы было место, куда толкать. И толкаем то в другую сторону. Логично? Логично. Голову побольше, вот ну, тут тянули, видите, с этой стороны. Вот надел, это уклади себе на руку. Вот, у нас вот, mm -hmm. получается вот такой вот рычаг. Только не делать прямо на весу, да? Все-таки на столе должен лежать. Стол-то фиксация. И вот в поперечные труски. Раз, раз. Или в асистый. Все, опускаем руку, человек расставляется. Ну, если у нас э, спина ровная, да, то делаем симметрично с, той, с другой стороны. Если слез, то смысл, да. Как правило, у нас образно бывает, да, то прес-образный привоз здесь мы даем в ту сторону, а здесь, получается, надо в ту в эту сторону. Ну в нашу да, входим стол, делаем то же самое, то с другой стороны, для позичной зоны. И что-то смотрите, чтобы была жесткая фиксация, чтобы вниз, но нога, чтобы не повредить, чтобы стол был прилепным, да, то есть я об стол его даем и толкаем. Так что давайте работать, все это друг на друга. А если вы сами по заряду с нос по видео нога много нюансов просто не помечается.